выбираешь ты? Теперь в Грузию можно прямым рейсом. Казань и Островский. Какая связь города и писателя? Десятый конгресс студентов. Это будет э, юбилейный десятый конгресс. Он объединил студентов со всей республики, с каждой образовательной организации, с каждого вуза, института, техникума, колледжа. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Камиля Глякберва. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с членом правления, управляющим директором ООО «Сибур» Дарьей Борисовой. В рамках встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на интеграцию образовательного, научного, инновационного потенциалов Казанского федерального университета и публичного акционерного общества «Сибурхолдинг». Сибур Холдинг.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 В президентских выборах участвуют четыре кандидата, однако только два из них имеют реальные шансы на победу. Это действующий президент Реджеп и Радаган и лидер оппозиции Кемаль Калыч Дараглу. В настоящее время вектор политического развития Турции до конца не ясен. Вот там действительно сталкиваются несколько разнонаправленных течений. Это и течение, которое явно ориентировано в сторону Запада, есть и пан течения, но есть и течения политические, которые всячески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 атомные электростанции э, в Турции, которая создается так сказать, за счет российской э, поддержки. Вот. Это, безусловно, свидетельствует о том, что да, действительно отношения между Россией и Турцией сегодня на подъеме. Что касается предстоящих выборов, то Реджептей Эрдоган – лидер. Он находится впереди других кандидатов и за него готовы отдать голоса более 50% граждан Турции. Шансы на переизбрание Эрдогана довольно существенные, однако и для других кандидатов еще не все потеряно. Главным так сказать, противником Эрдогана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 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возобновлении офисно-сообщений между Грузией и Россией. Подробнее расскажем далее.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 чтобы в республике Татарстан, да и не только, как мы знаем, вот больше чем в 100 странах мира, были воспитаны, были подготовлены замечательные специалисты, замечательные граждане своих государств и, конечно, патриоты. Лига студентов – это молодежная студенческая организация, которая уже более 25 лет решает социально-экономические проблемы студентов и аспирантов, а также защищает их интересы. Накануне состоялся 10 конгресс студентов Республики Татарстан – более 800 делегатов из разных уголков региона стали его участниками. Конгресс студентов Республики Тарстан проводится уже с 1996 года. Это будет э, юбилейный десятый конгресс. Он объединил студентов со всей республики. С каждой образовательной организации, с каждого вуза, института, техникума, колледжа придут сегодня представители суда в КСК «Уникс», где они будут определять дальнейший вектор развития Лиги студентов на ближайшие два года. В рамках конгресса участники обсудили деятельность Лиги студентов за последние пять лет. Также были внесены изменения в устав организации. С течением времени потребность в них растет. Для повышения эффективности работы лиги необходимо опираться в первую очередь на актуальные тенденции развития направлений деятельности студентов. Наблюдается в последнее время спад интереса к науке, к научным исследованиям, поскольку вот мы проводим открытый конкурс научных работ. И заметили, что в прошлом году заявок было куда больше, Участников было куда больше. С каждым годом ребята уходят, либо в целом уходят, либо уходят в творческие направления. Хочется все-таки возвращать их в науку, потому что наука все-таки двигатель прогресса. Не зря Раис Республики вводил 10 программу по развитию науки в Татарстане. И я думаю, что это очень важное направление. Самым знаковым событием вечера стали выборы нового президента Лиги студентов республики. В этом году на пост претендуют два кандидата Никита Лобанов и Шамиль Якупов. Вообще, на данный момент у нас здесь по два наблюдателя с каждой стороны, со стороны Никиты и со стороны Шамиля. Плюс еще дополнительные наблюдатели со стороны общественных организаций. Уже этим вечером имя победителя станет известно. Маргарита Михайлова, Андрей Багаудинов, Универньюз.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 Главный архитектор Елабуги, магистрант Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Ильнара Гелязова вошла в топ 100 участников федеральной лидерской программы профессионального развития архитекторы.РФ. Команда, в состав которой входит обучающаяся КФУ, работает над воссозданием советского санатория в минеральных водах.